Трехликая декада, угу. как только начал работать, ключик с трека с кличками ко мне в руки пришел. Как только я услышал про наше трехмерное э, понимание реальности, и вы сказали как-то, что угу. это трехмерное не позволяет увидеть четвертый лик декат. Угу. Я у нее спросил, ну точнее, позволь мне узнать, что есть твой четвертый лик. Мне угу. тут же еще один серебряный ключик уже с четырьмя серебряными но Я так не понял, что это за четвертый лик. И а, сейчас, так как уже почти год пытаюсь с ним наладить угу. контакт, по крайней мере, а, решил сделать фигурку. Угу. Серебряную статую на стол. И с факелом, угу. и, где факел будет гореть золото. Угу. Вот я думаю... Не будет ли это каким-то противоречием, вдруг у алгоритма на деление прав? Может, я не имею права на это, тем не менее, могут продолжать? Можешь да, продолжать. Да? На самом деле э, Геката это божество универсальное, на самом деле в силе Гекаты. Э, Сформирована сила всех божеств, то есть она выбирает себя абсолютно всех. Ее основная функция, ее основная задача увязывать все всем, Ее недаром называют богиней перекрестков, богиней дверей, богиней пропилея, ключница. Да, то есть она открывает врата и соединяет все со всем. Соответственно, она поддерживает. Именно тех людей, которые также обладают этой самой функцией, связывать все со всем. И пока ты никаким своим действием ей не противоречишь, ты в поиске, ты вежественно относишься ко всем богам, ты никого не оскорбляешь, никого не отрицаешь и пытаешься понять конечно, ты ее, конечно, она будет тебя поддерживать, потому что она занимается тем же самым. Фактически, с точки зрения матери, она говорит: Мать сказала: в этом мире каждому есть место. Каждому есть место. Если ты не видишь места для другого, это не значит, что этого места нет. Это значит, что ты слепой. Я тебя буду учить. Буду учить, пока ты мой четвертый лик не увидишь. Четвертый лик, который показывает, что все надо. Все связано со всем. И в этом мире все надо. Она богов умудрялась примерять, а уж с людьми разберется. Это сила объединяющая. Если бы не эта сила, мы давно бы уже перерезали глотки друг к другу. Да, она находит в нам точки соприкосновения. Она учит нас жить вместе. Говорит, если так задумано, значит в этом есть смысл. Четвертый лик ⁇ это смысл. Ты видишь лево, ты видишь право, ты видишь сейчас, ты видишь прошлое, настоящее и будущее, но теперь увидеть зачем. А вот этот четвертый лик, он всегда скрыт. Он всегда скрыт. В мистике тоже было такое божество, но мужское божество, бог-свинтовит, может быть, слышали про такого. Да? У него тоже было четыре лика. Причем его изображали трехликим, потому что также было только первые три, да? а четвертый никогда не был виден, потому что он всегда со спины. Но это тот самый скрытый тайный смысл. Вот так вот символически наши пращуры в образе богов выражали, что у Бога есть еще тайный смысл. И если ты его постигнешь, ты постигнешь Бога. Традиционные формы подношения гикаты да, это на 29-й лунный день кормление собак, то есть это ее звери, да, и мы всегда кормим собак на 29-й лунный день, когда хотим почтить богиню. Но если через год работы она тебе даст какое-то другое поручение, что это именно будет поручение, значит надо просто спросить ее и послушать: тебя устраивает такая форма или ты хочешь дать мне другое задание.